монтироваться в системах без гидроаккумуляторов так как нет накопления а необходимый минимальный объем для гашения гидроудара в большинстве из них встроен допустим реле потока pm 1 от Грунтфос имеет здесь маленькую диафрагму объемом 0,2 литра блок амнигена СК-13 имеет здесь маленькую диафрагму для компенсации гидроудара бриотанки, талтехника бак имеет объемом 0,6 литра